Всем привет, с вами Александр. Покажу вам улицу Красная. Здесь много красивых исторических домов. Расскажу, сколько стоит квартиры. Ну что, котики, пойдем смотреть. Это отличный район, чтобы купить здесь квартиру. Например, вот в этом доме, в следующем подъезде, продается квартира. Я ее не продаю, я видел объявление на Авито. 8,4 квадрата, трехкомнатная, стоит 5 миллионов 600 тысяч рублей. Вот это красная 5 там требуется косметический ремонт и можно жить вот в таком вот доме брусчатка лежит еще выписал объявление вот в двадцать шестом доме в тридцать восьмом и в сороковом продается квартиры когда подойду к этим домам расскажу подробнее сейчас просто смотрите на эти домики Где в Калининграде жить хорошо? Вот здесь хорошо жить. На улице Красной. Так Миниксбергская квартира. Там обстановка такая, как вот люди жили в Фениксберге. Этот дом 15-17-19, объект культурного наследия. Ремонтируют его. Мне здесь нравится. Хорошая улочка. Только по отчасти улицы пройду, потому что она длинная. Не вся красная такая красивая. Но начало вот такое красивое. 20 подъезд, в 26-м подъезде продается квартира. Это, наверное, следующий дом. Вот этот, наверное. 26. шестой написано Репина Что-то я не нашел 26 шестой дом Давайте поищем Там квартира продается 90 квадратов 5 миллионов пятьсот тысяч рублей По фоткам состояние среднее Но ремонтик какой-то нужен Но Вот это Разина Разина Наверное, вот в этом доме. Ну, непонятно. 22 подъезд. Может быть, надо дорогу перейти, и следующий дом будет... Пишите хейтеры, ничего не знает. Вот он, 26-й дом Вот здесь продается 90 квадратных метров Трехкомнатная квартира 5 миллионов 500 тысяч рублей Ну, состояние среднее Если кому-то нужно, на Авито я видел это объявление Не могу сказать, насколько все это нормально Потому что объявления могут быть левые всякие Много всякого такого недостоверного отличие у меня красная 38 красная 40 сейчас дойдем до туда, покажу вам. видите сколько ремонта получается два дома делают на улице В этом доме продается квартира 3 74 квадратных метра. Третий этаж 5 миллионов 200 тысяч рублей. Высота потолков 3 метра. Значит, это не хрущевка. Раз 3 метра высота. Судя по фото, ремонт средненький. Можно даже сказать, что неплохой. Но по фотографиям очень сложно определить. Потому что фотографируют обычно так, ну, чтобы казалось лучше, чем есть на самом деле. Вот напротив такой домик. Также Красная 40 продается квартира. 55 квадратов, четвертый этаж, 4 миллиона 400 тысяч рублей. Ремонт свежий, нормальный. Можно сказать, даже неплохой. Еще раз хочу сказать, что я ничего не продаю. Эти объявления я видел на Авито. Насколько это достоверно, насколько там все надежно, нормально, я не знаю. Это улица Пацаева. Дальше Карла Марса, и далее продолжается улица Красная. Только заезд уже с другой стороны, потому что одностороннее движение. Здесь получается можно ехать от проспекта Мира, а там с улицы Борзовая. Всем пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии.